всем привет вы на канале зашумим в этом ролике мы с вами рассмотрим пример шумоизоляции автомобиля toyota Fortuner. у нас здесь комплексная шумоизоляция dark extreme и шумоизоляция торпеды и центральные консоли начнем мы с багажного отсека багажный отсек у нас обрабатывается в несколько слоев сейчас нанесено два вида материалов точнее два вида слоев это слой виброизоляции который состоит также из двух Материалов это на арках у нас атом, а здесь у нас вайпер. И второй слой это шумоизоляционный материал блокшот. Также мы используем маскировочные ленты, эти вот, которые у нас закрывают стыки между кусочками материалов. Ну и не забываем мы про наши акустические ловушки, которые устанавливаются в скрытых полостях. Также в шумоизоляцию багажника у нас входит и обработка Крышки багажника она делается в два слоя. Первый слой это виброизоляция, которая наносится на внутреннюю часть. Это вот, там она находится и прикатывается, а поверх нее будет нанесен слой шумоизоляционного антискриптового материала. Soft Wave 15 также в этом автомобиле была обработана крыша крыша у нас обрабатывается в два слоя первый слой это виброизоляция вайпер и второй слой шумоизоляционный материал шумопоглотитель точнее это Wave 15 также мы всегда сохраняем все штатные шумоизоляционные материалы они укладываются как правило поверх наших материалов и заключительным этапом будет установлен штатный оригинальный ковер. Далее шумоизоляция пола в салоне. Она состоит у нас из трех слоев. Это слой э, виброизоляции Атом, слой шумоизоляционного материала Интегра и поверх это акустическая мембрана Блокатор. Зона под задним диваном у нас обработана в два слоя. Это первый слой виброизоляции вайпер и второй слой шумоизоляционного материала Интегра. Э, мы не закрываем точки крепления сидений э, заднего дивана, а также точки крепления сидений переднего дивана конкретно в этом случае владелец попросил э, сохранить сливные отверстия, чтобы, был, чтобы они были доступны, доступе вот здесь, на той стороне и вот по центру под задним диваном. А далее шумоизоляция торпеды и центральной консоли. Ну, изначально демонтируется полностью торпеда, полностью центральная консоль. Здесь у нас будет обработан моторный щит от стекла и ниже, плюс вся проводка будет обработана вот таким вот антискриптным материалом. Есть частично уже приведены работы, частично еще в процессе. Сама торпеда в этом автомобиле состоит из нескольких частей. Эта часть нижняя, часть торпеды, а вот та верхняя. А обработка ее происходит с двух сторон. Из внутренней части оттуда и плюс верхняя часть, куда будут вставляться всякие различные модули и компоненты. Они обрабатываются вот такими антискриптными полосочками, который будет предотвращать а, возможный скрип от всех этих пластиковых элементов. А внутренняя часть торпеды обрабатывается двумя слоями различных материалов. Первый — это виброизоляция, а поверх нее наносится слой шумопоглотителя софта F-15, плюс все воздуховоды и какие-либо дополнительные элементы торпеды, которые находятся внутри, также будут обработаны а, антискрипным материалом. Вот так выглядят пространства после обработки, значит, у нас там вот внутри находится слой виброизоляции, потом штатная шумоизоляция, акустическая мембрана, ну и, как я говорил ранее, вся проводка, которая здесь присутствует, она обмотана специальными антискриптными полосочками, чтобы они не издавали никаких звуков во время эксплуатации автомобиля. После сборки салона, торпеды и консоли мы приступаем к шумоизоляции дверей. Шумоизоляция дверей у нас происходит в четыре слоя. Сейчас в этой двери нанесен первый слой, это виброизолятор. Им покрывается вся поверхность внутренней двери, кроме ребер жесткости. Далее поверх виброизоляции наносится слой шумоизоляционного материала, а площадь поверхности идентичная той, которую покрывается виброизолятор. Третьим слоем закрываются все технологические отверстия, прижимается проводка. Остается у нас открытым только динамик, проводка к стеклоподъемникам и троса для ручек открытия двери. И заключительный слой – это обработка пластиковых элементов салона антискрипом, шумопоглотителем. Это SoftWave 15. Им покрываются все обшивки. В обшивках не, не покрываются места под динамики, места под тросики от ручек и, соответственно, места для получения электрооборудования. Также этим материалом у нас обрабатываются пластиковые элементы крышки багажника, а также боковины крышки багажника. На этом, в принципе, все. Всем спасибо за внимание и до встречи в следующих выпусках.